Но народ голодает, моя королева. Прояви фантазию, Брайтон. Скажи подданным, мол, мясо это хлеб, мало это много, бла-бла-бла. Простой народ ценит метафоры. Уболтай их. Хлеб это мясо. Новое подать? О, громотей, проследите, чтобы никаких недоимок. Куда она деньги девает? На оборону. А чё? Надо ли напоминать вам, в какой мы все опасности? Он говорит о да, чудовище.